Всем привет, я Рома Перл, это СПББСБ на канале штаба Навального в Петербурге. Единственное политическое шоу, где вы узнаете, что временный губернатор Александр Беглов – стрелочник. Кто это сделал? Это не я. Кто именно? Это вот Афанасий Петров. И любая табуретка лучше, чем он. Это, кстати, работа Павла КМ, пользователя Фейсбука. Спасибо ему. Это не я людей бил, это Путин людей бил, говорит нам дед. Не испытывая большой любви к федеральной власти, могу сказать, что это полная и беспросветная чушь. Силовики внимательно слушают, что им говорят из Смольного. Более того, не раз видел, как представители Комитета по законности попросту координируют работу правоохранителей. Может лучше завтра встретимся? Ну вот смотрите, берем прошедший сказочный первомай, где жандармы сначала задерживали людей, потом попросту разогнали согласованную акцию. Обратите внимание, сотрудник администрации Петербурга Лариса Гаранина заявленным целям мероприятия, то мы будем его вынуждены прекратить. И так во всем. Когда Беглову говорят о существующих проблемах, он рассказывает, накопились, да, виноваты предшественники. В прошлый раз мы обсуждали его отмазки из-за того, что станции метро Фрунзенского радиуса будут сданы не вовремя. Дело оказывается в безопасности, а его конфликт с метростроем, приведший к простою, ни при чем. Это не я, это он! Дед-стрелочник на посту губернатора Плохая новость для большого и сложного города. Он по своей бюрократической привычке не будет нести ответственность за результаты собственной работы. Он будет пускать пыль в глаза, а если это не поможет, свалит все косяки на других людей. Это был не я. Знаете, что она ответила? Может и не ты. Многие, кстати, на вот пыль глаза ведутся. Неглупые люди пишут, что вот чего жалуетесь, наконец пришел активный лидер, занимается делом. Ну какая чушь, народ. В прошлом эфире я вам показывал, «Бегловская бравада» про новые школы яйца выеденного не стоит». В нынешних стройках его заслуги ноль. А про количество и вообще смешно. 1 сентября работающих школ будет меньше, чем три года назад. Теперь изучим бегловскую туфту про бюджет. Сейчас идет так называемое нулевое чтение главного финансового документа города. Казны 2020 года, а также проекта на 2021 и 2022 годы. Беглов любит подчеркивать, при нем бюджет будет расти невиданными ранее темпами. И за несколько лет доходы и расходы достигнут миллиарда. Да не может быть. Что ж, изучим сухие цифры. Расходы бюджета 2018 года выросли примерно на 11% по сравнению с 2017. В 2019 они поднялись еще где-то на 13%. По предварительным данным, расходы бегловской казны 2020 года будут лишь на 6% больше. И это с учетом увеличенных дотаций из федерального бюджета. Прямо в руки легло. Дальше хуже. Примерно такой же рост запланирован на 2021 год, а казна 2022 по нынешним подсчетам вырастет всего-то на 4%. Это ниже уровня инфляции. То есть подчиненные Беглова через финансовые документы намекают: ребята, при нем наш город будет только беднее. Просто я не понимаю, как э -э вообще куда мы катимся. Инвестиции в городскую инфраструктуру вот что может подстегнуть рост доходов и, соответственно, и расходов городской казны. И вот что Беглов говорит про эти вложения. К сожалению, мы не могли заложить определенное 15% на развитие города. Вот не смогли это сделать. А в 2020 году мы это обязательно сделаем. Нужно и на развитие. Получается: 15% на развитие это цель нынешней администрации, пока невыполнимая. Но в следующем году, на после следующий год, этих. 15% Смольный обязательно достигнет. Стало интересно. А 15% это вообще много? Оказалось, что мало. По этим вложениям при Беглове мы стремимся куда-то вниз. Вот что было с бюджетом кризисного 2015 года. Бюджет развития у нас сегодня, к сожалению, мы можем себе позволить порядка 20%. <связать> Я считаю, что в нынешних условиях эта цифра неплохая. <связать> Губернатор ноль, при котором, как считается, работа в городе замерла, обеспечивал рост больший, чем нынешний Дед Огурец со вставленным в него электровеником. Более того, из документов Комитета по финансам выходит, что вырастет и дефицит на 15%. 100%. Весь бегловский рост, федеральные подачки и кредиты. Это даже не губернатор стагнации. Беглов, губернатор депрессии. Но самое главное, нет дождя, нет снега, да. Тепло, тепло хорошо. Кстати, подробные материалы о проекте бюджета журналистам выдавать не стали. В законодательном собрании сказали ждать пресс-релизов. А пока довольствоваться тем, что удалось услышать на заседании. О том, что будущая петербургская казна, возможно, окажется полным шлаком мы рискуем узнать лишь после выборов. Может, нет, я... Потом сюрприз будет. У вас беглов завелся. Сочувствуем, говорят петербуржцам, жители других регионов. Что делать? Как лечить? Идем на консультацию к доктору. Сегодня в программе СПВСБ Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Сможете психоанализировать сегодня господина Беглова? Постараемся. Что вообще сказать про этого человека? Да, мы часто видим, как он выступает, видим, что в последнее время его научили пытаться быть активным э, при людях. Насколько естественно у него это происходит? Это происходит крайне противоестественно. Видно, что актерских данных немного, и ему приходится через коленку себя переламывать, чтобы какую-то харизму вытащить, представить себе Ленина на броневике. Выходит это крайне плохо. И мы видим, что, в общем, это всего лишь фантик. Да? Это какая-то фигура, за которой стоят более интересные силы. А, собственно, сам господин Беглов никакого интереса как личность не представляет. То есть он, в принципе, не, не показывает даже намека на самостоятельное действие? Он именно для этого и нужен. Он, он нужен в качестве местоблюстителя. Понятно, что им будут руководить. Он марионетка, за, за ниточки дергает кто-то другой. Поэтому как именно его зовут, как именно он выглядит, что именно он говорит, абсолютно не важно. Было очень заметно, особенно в первые месяцы его... Правления, нельзя сказать, правления, попытки правления, что он чувствительно относится к критике. Неадекватно парировал на какие-то выпады, если они были в его присутствии. Мы видели реакцию полицейских и Росгвардии на Первомае, когда за любую попытку упоминания Беглова тут же метелили и забирали. А тут он пытается быть таким миротворцем именно в последнюю неделю-две. Насколько ему комфортно в, в таком плане? Я думаю, что это абсолютно фейковый персонаж. И решение принимает не он. То есть за него кто-то принимает он репрезентант он что-то транслирует то что ему в наушник микрофон говорят то он он он и повторяет это статист такой поэтому э, собственно е, его личность и не не очень интересна больше того у выборов абсолютно никакой нет интриги по той простой причине что кандидат за любого кроме беглова уже победил на этих выборах а александр дмитриевич эти выборы уже проиграл то есть за всю предвыборную кампанию он сделал абсолютно все от него зависящее чтобы не победить все возможные ошибки какие можно было сделать он их сделал ни одного шага чтобы э, приобрести рейтинг он не сделал ну например что это за ошибки вы уже сами это упомянули. На переправе коней не меняют. А Тут посреди предвыборной кампании резко меняется имидж. Почему? Непонятно почему. Потому что он хочет понравиться. Когда человек лезет вам на глаза и хочет понравиться, это вызывает эффект отторжения. Он сразу перестает всем нравиться. Из прекрасного деда с лопатой он превращается в Ленина на броневике. Из царя Салтана он вдруг становится каким-то лидером. Ну, это это это делано, все абсолютно это видят. да, мы, мы видим, что у человека плохие актерские данные. Это, это отталкивает людей. Слушайте, ну, если попробовать побеспокоиться о самом Беглове о его личности, ему комфортно в таких условиях? вот, ну, Наверняка же у него какие-никакие амбиции есть. Ему хочется называться губернатором. Тоже не без этого. Но при этом он идет на какие-то жертвы, личные жертвы находятся в некомфортной для себя среде, его заставляют не находиться, чтобы хоть как-то этого добиться. Что внутри него происходит? Э этого мы не знаем, но мы знаем, что от него требуется От него требуется послушность У Шекспира сказано «берет и душит до демону, Берет и душит Все, совершенно не важно, что он при этом чувствует, что он испытывает Его роль заключается в том, чтобы быть дрессированной собачкой Делать все, что тебе скажут И это единственное качество, которое от него требуется При этом требуется не нами, не горожанами, не избирателями А теми, кто его продвигает Собственно, поэтому к нам это вообще никакого отношения не имеет. И поэтому, вот я уже и сказал, неважно, как его зовут и что он чувствует, как он выглядит. Он, он просто должен делать то, что ему говорят. Ну, тем не менее, это то, что мы будем видеть, если вдруг формально, опять же, официально его изберут губернатором. Было много разговоров э, предыдущие месяцы о том, что у Беглова был микроинсульт. Он э, язык заплетался, он не мог произнести слова, он вел себя странно довольно на публике. Это действительно может связано быть с какими-то физическими проблемами со здоровьем или вот это как раз перемалывание. Его психологически. Я думаю, что если с ним что-то произойдет, из ящика достану точно такого же другого, другого беглого. да люб, любого другого, кроме беглого и все будет то же самое. Вы да. имеете в виду полную копию или просто и... человека с такими же характеристиками? Любого статиста можно заменить на любого статиста, то есть если у него роль шестой гриб в восьмом ряду, то заменят на седьмого гриба в девятом ряду, да и все, какая разница. Тех других статистов, которых подобрали быть соперниками в кавычках Александру Беглову, что про них вообще можно сказать? Тихонова, Амосов, Бортко. Тут личности есть? Тут личности есть. И меня вот это крайне удивило, потому что с некоторыми из этих личностей я лично знаком. И за всю предвыборную кампанию никто из них даже не попытался... «Одержать победу». И в личных беседах я об этом тоже говорил, что Александр Дмитриевич выборы уже проиграл, поэтому вашей команде не нужно креативить, не нужно изобретать велосипед, не нужно чепчики закидывать за мельницу, нужно просто подобрать то, что он уже уронил. Ваша задача просто взять победу, которую ваш противник уже потерял. В одной из моих любимых книг «Сунь из, из «Искусства побеждать» говорится, что «Моя победа в руках противника, и пока противник не совершит ошибку, я не смогу победить». Беглов уже все совершил из абсолютно от начала и до конца, это одна большая ошибка. Поэтому, если вы хотите стать губернатором Санкт-Петербурга, вам придумывать ничего не надо. Кандидат за любого против Беглова уже победил. Ваша задача просто взять то, что он потерял. Вот и все. Никто из них даже не попытался взять то, что он потерял. И, собственно, вся интрига она заключается в том, что вариант номер один. Победит либо, условно говоря, Кремль, да, обобщенный, который придет и скажет Так, все, хватит с вашей демократии, с выборами старосты класса будет Сидоров Все, значит, вариант номер один Вариант номер два Кто-то из личностей, которые борются за пост губернатора, попытается победу взять Хотя бы попытается, попробует да, Никто из них даже не пробовал это сделать Как вы думаете, э, ну... Те, кто поставил господина Беглова, те, кто заботился о том, чтобы вот он был таким основным кандидатом от власти, от партии власти. Ковальчуки с Банком России, администрация президента, они понимают, что они ошибку совершили? Нет, они не совершили ошибку, он, он местоблюститель, его задача просто повторять то, что ему говорят в, в наушник. он диктор телевидения, скажем так, да? то есть не он же сам эти новости придумывает, он просто читает бегущую строку, в этом его задача, он должен быть удобен, ну примерно как Димон, да? его задача просто быть удобным на своем посту, не более того, поэтому я думаю, что они правильный выбор совершили. А как же понимание того, что он как раз и может собрать протестное голосование против себя? Посмотрим. Никто из оппонентов не пытается оппонировать. Вот, вот это самое удивительное. Понимаете? Вот Вы назвали те ниточки, за которые он держится. Это бизнес-структуры, это структуры в Смольном, да? и это, это тот же условно обобщенный Кремль. Да? Собственно, эта персона держится на трех ниточках, это марионетка, на трех ниточках, за которые дергают. Если вы, скажем, будучи оппонентом этого человека, захотите разрушить его карьеру, любую из этих ниточек нужно отрезать, вот и все. Делается это элементарно. Никто из трех его оппонентов даже не попытался одну из этих ниточек или все их перерезать. Как вам, Любовь Павловна Совершаева, которая сейчас вице-губернатор, она кажется несколько более самостоятельной фигурой, не в плане того, что она способна на какие-то действия против своих патронов, а в том смысле, что она, ну, она способна руководить сама, она человек жесткий, неприятно жесткий во многом, но тем не менее. Вот это очень интересно, потому что прежде всего всегда есть интрига, когда серый кардинал – это женщина. Да, это, это гораздо менее предсказуемо. Женщина умная. Женщина, которая совершает шаги таким образом, чтобы защититься, чтобы обраточка не прилетела. И интересно смотреть, как она играет. Вот это действительно оппонент, с которым есть смысл разговаривать, есть смысл как-то оппонировать. Но опять же, никто из так называемых оппонентов не пытается с ней оппонировать, никто не пытается с ней вести какие-то игры. Это... Это удивительно. Ситуация после выборов какова может быть? Потому что мы понимаем, что ну, Беглова попробуют избрать любыми способами. Да, 250 тысяч бюллетеней дополнительно напечатанных, они наверняка будут с фамилией Беглов, с галочкой напротив фамилии Беглов. В результате. Какими путями, мы не знаем. но ну, Можем догадываться, Псковский участки там и не только. Население все-таки отреагирует. Горячий сентябрь может быть? поживем увидим я э, видел несколько раз как его принимает общественность как его народ принимает как петербуржцы его принимают э, ярко негативно ярко отрицательно то есть эта фигура неприятная для петербуржцев и поэтому он собственно и боится выходить один против публики один против э, стадиона один против площади да? потому что его активно не принимают что будет а ближайшие 20 лет понятно, что будет То, то же, что и предыдущие 20 лет да? Дай Бог здоровья нашему великому Цезарю Вот Все как было, так и будет И все вернется на круги своя И во многой мудрости, много печали Кстати говоря, по поводу того, что Меглов боится выйти один на один против публики Он очень хорошо себя ведет с детьми ну потому что это его среда, потому что его да загорать, рыбалка, панамки, да замки из песка строить, конечно, да его уровень. Так можно ли беспокоиться тогда за него вернуться к этому вопросу, если его нормальное состояние это вот удить рыбку и играть с, с внуками, он из него делает то, чего он не является? Его губят? Это его проблема. Он хочет, чтобы его губили. Мне, честно говоря, пофиг. Ладно, спасать было. Я ему не аналитик, поэтому... Пока он ко мне не обратился, мне совершенно все равно. А если бы господин Беглов пришел, сказал, у меня проблемы, помогите. Ну, я бы выслушал проблемы, во-первых, вообще, есть ли они у него или нет, кроме рыбалки и, и, и, и, и уд, уд, удочек, значит, царь Салтан, там, да. Вот, то есть, есть, ли у него проблемы вообще? Да? Чтобы, чтобы иметь невроз, знаете, надо быть сложно сочиненной личностью. Это не каждому дано, да. До невроза надо дорасти еще. Вы говорите, что петербуржцы его не принимают. А какие примеры? Я так понимаю, что пример не очень связан с широкой публикой ну я в театре его пару раз видел как значит он он абсолютно теряется потому что не не не знает ориентиров я могу еще раз этот исторический анекдот рассказать на на премьере спектакля "Рождение сталина пришли все три головы дракона значит, пришел мединский пришел полтавченко и и, и, и беглов После занавеса Мединский демонстративно не хлопает То есть это знак какой-то, да, он, он, он в театре, он показывает свою реакцию Смерть Сталина Да, рождение, рождение Сталина, Сталина. Рождение. наоборот, все. Да. да, он рождается Алтавченко наоборот, демонстративно хлопает, причем оглядываясь по сторонам То есть все посмотрите на меня, я это делаю, да, вот-вот я, я хлопаю, я одобряю а третья голова не знает, как правильно, то ли хлопать, то ли не хлопать, а в наушник ничего не говорят, и человек абсолютно теряется, он не знает, как правильно. Один репрезентативный персонаж говорит, что хлопать, другой говорит, что не хлопать, все, два, два байта не сошлись, понимаете, все, перегорел. Вы имеете в виду, что даже Полтавченко по сравнению с Бегловым личностью? Ну, он, он, он, как называется, хромая утка, он уходящий, да, он может уже показывать все, теперь он играет, он играет такого хорошего деда, я с вами, я, с вами, я и мой народ, да, вот, вот я хлопаю, народ хлопает, но да, я со всеми, я вот тоже могу тут и в театр сходить, пожалуйста, да, вот, вот я такой же, как и вы все, я тоже питаюсь гамбургерами. Вот стою в этих пробках, да, я такой хороший дед, почему нет? Да, уходящая утка, вот он эту роль играет. В лексике Беглова, кстати, по последних дней буквально, до этого не было, именно последних дней, появилось такое понятие, как серебряный возраст. Он активно избегает словосочетания «пожилой человек». Не хочет, чтобы с ним это связывалось? Ну, понятно, ему сказали так делать. Что это за прием? Вот то же самое. Когда человек на переправе начинает менять коней, тут же доверие пропадает. Пока он был классным дедом, это было органично, и вот если бы он до конца это топил, это было бы даже прикольно посмотреть. Но когда он, уже выйдя на, на сцену, из Отелло перевопрощ... перевоплощается в Джульету, да, то Джульетту, это, это, это, это совершенно не в тему, всем ломает мозг. До этого ты был очень классный дед, и тут же ты начинаешь стесняться своего возраста. А почему ты начинаешь стесняться своего возраста? видимо замеры показали, что люди помалу уже его не любят. Так надо было раньше мерить и, и не там. И мерить надо было не там и не то. Вот мерить нужно было раньше. Вот если уж вы такого статиста выбрали, вот что теперь? Есть вообще возможность такой материал продать нашей публике. Как мы видим, у политтехнологов, очень дорогих, которые приехали продавать нам Беглова, это не очень получается. Они уже нам его не продали, то есть уже поздно. Он уже компанию проиграл. Пытаюсь понять, вот, это, это, это их недоработка или он материал, который продать просто невозможно? Ну, Прежде всего, я не видел, как, как его продавали. Мне его продавали негативно. Даже когда я включаю телевизор, мне его продают негативно. Я вижу заваленный снегом город и мужика с лопатой, который сейчас мы все разгребем туда, давай навались, мужики. Он сразу вызывает негативную реакцию. И я подозреваю, ну если включить немножко паранойю, нам и не хотели его продавать. С самого начала нам хотели показать такое посмешище, пугало. И вы все равно за него проголосуете. И вы все равно его выберете. И это такое презрение. Посмотрим, как отреагируем на это презрение. Спасибо большое. Дмитрий Альшанский, психоаналитик, был в гостях СПББСБ. Накануне в Петербурге прошел городской педагогический совет. Это важно, потому что в избиркомах сидят как раз школьные преподаватели. И Беглов как раз перед выборами и много всего понаобещал. В общем, хочется надеяться, что учителя не пойдут массово на преступления при голосовании и подсчете голосов, как это происходило в предыдущие годы. Любопытно другое у Беглова проскакивают попытки выдать себя за современного человека. Такая установка дана его политехнологами. Но вот, например, кандидат нашел шутку в интернете. Знаете, я, я думал, но... Что... Хочу вам рассказать одну шутку, которую увидел в интернете. Думал-думал, молодец. Но при этом Беглов начал рассказывать про помойки, которые, цитата, ведут мальчишек и девчонок не туда. Не буду называть те сайты», добавил дед. Поэтому у меня выбор. Либо я скажу своими словами, либо я обозначу... Проблемы, которые я тщательно изучил. Да ладно, Александр Дмитриевич, давайте назовем помойки, которые нас всех ведут не туда. Это грязные помойки кремлевского повара Пригожина. Откройте только в перчатках. Федеральное агентство новостей. Про Петербург там Беглов назвал, Беглов рассказал. Эксперт объяснил, как Беглов налаживает контакт и другие мусорные материалы. Ну что, как скажете? Значит, тогда поедем своими словами. Еще одна информационная урна, Невские новости всерьез пишут, что Беглову хватило 10 месяцев, чтобы преобразить Петербург. Другое информационное пухто, экономика сегодня тоже забила свои страницы кандидатом от партии власти. Там Беглов обеспечил школам поддержку, нашел деньги, пообещал решить проблемы жителям и прочее неприкрытое вылизывание деда. Кто строит алтарь имени тебя в шкафу? Кто пишет стихи о тебе? Я люблю тебя, Арнольд. Я всегда любила тебя! Прав, Беглов, эти помойки действительно ведут мальчишек и девчонок не туда. Данные мусорные ресурсы противоречат здравому смыслу, должны быть заблокированы на территории Российской Федерации вместе с их владельцем. Не бойтесь, Александр Дмитриевич, называть вещи своими именами. С вами очень сложно разговаривать с такой большой аудиторией. Mm -hmm. Можно сделать какие-то ошибки лягания. Нигде не волнуйся, так, а с вами точно то волнуйтесь. Волнуйтесь, Беглов, волнуйтесь. Если петербуржцы действительно придут на выборы, они вас вылечат от этой фигни. И правда, приходите, друзья, на участки. Давайте очистим наш город от этого политического мусора. Регистрируйтесь в системе умного голосования. И не дайте помоечным олигархам поставить во главе города очередного бездаря. До встречи.